Короче, парни. Что ради вас не сделаешь, продал только что нож свой. Идите инвентарь. Все. Четыре косаря на балнике. Продал по дешевке, чтобы видос вами не затягивать. Вот так, вот, как бы да. Сейчас пойдем фул потому что мне что-то за бред произошел. Я закинул 150 рублей. Вообще хотел закинуть 150 рублей, и мне не получилось. Вот. А для себя. Драгон, Dragon... это фигня, да. 172 целых ух ты все, покупаем за 13 и все. Как бы купили. Молодцы. Да, деньги списались, теперь отправляемся в fall Guys и смотрим, что это за пак. Ну так вот, о чем. Короче, заходим в full и смотрим, что даст нам этот пак. Да, я чуть-чуть проворонил времени. Ну как, чуть-чуть достаточно долго, у меня неделю. Целый месяц, короче, не было фолгас. Поэтому давайте смотреть, что он нам даст. И я думаю, уже кто-то снял подобный видео. Но если вы смотрите это, значит вам интересно. Смотрим. В интерфейс. В интерфейс ничего не поменялось. Ну, кстати, вот. Я имя себе купил, да. Костюмы. Вверх. Нам дали ведьму. Сейчас, я буду ориентироваться, что нам добавили. Так, поверху. Это у нас вот это получается же, да? Что у нас еще есть? Так, так. Что у нас еще, еще? Все? Рыцаря! рыцарь. Кстати, вот. Очень тяжело. Находите мне, сейчас очень много костюмов. Динозаврика. Это прикольно выглядит. Давайте попробуем собрать сет. Получается три скина получилось всего, да? Вот. Так. У рыцаря какие ноги были? Во, У рыцаря получается у нас вот такой вот костюм, если врать, да? И у мага, у мага у нас было вот. Сам прикольный это Марк, Во. <смех> Выглядит круто. Так, что у нас добавилось? По рисункам ничего, по лицу ничего. Ну, короче... Ну и всем спасибо за просмотр. А если мы наберем много лайков, я сниму бомбезное видео. Реально. У вот сейчас без шуток набираем. Ну, хотя бы лайков 5. И я делаю хайповый. Короче, крутой видос, который вряд ли вы видели. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!